Лучше поздно, чем никогда. Поимев возможность зайти в эту серию от армады, мы, безусловно, сделаем, делаем ее обзор. Э вот дошли руки до серии Invictus. И есть возможность рассказать о ней обо всей, целиком. И о тех новинках, которые нас ждут в 17-18 сезоне. Хотя новинок в этой серии практически нет. Ну, вот вся серия у меня за спиной. В ней входят раз, два, три, 4 5 моделей. Начинают 85 талии, заканчивая 108 с титаналом. Это лыжи для катания. Именно в таком писто of писто, То есть э трасса, не трасса. Для тех, для кого все-таки приоритете трассовое катание, но и желание немножко покататься, вот именно в понимании покататься, не попрыгать, не поскакать, а именно покататься, где-то покарвить, где-то пошмарвить, то есть для тех, у кого катание, это именно катание. Вот для тех людей, вот именно эта серия, она будет то, что надо. Это не фрирайд, это не рай рейсовые, лыжи трассовые, это такой фрискинг с составляющей катания там, я не знаю, 80 процентов. Безусловно, в общем-то, лыжи, так как это армада, так как все-таки в основе армады лежали всегда ребята парковые, ребята прыгающие, даже фрирайдеры, которые прыгают и скачут. Естественно, прыгательная составляющая у них тоже присутствует. Динамика у них на носках и на задниках, она, ну, уверенная, хорошая, очень хороший пружинный задник, который вас на любом там микропрыжке примет хорошо и поставит на место вашу стойку, да. И носок, который хорошо отработает на неоднородном снегу или там на твердой какой-то цели. В общем, внетрассовый В принципе, отличные лыжи для вот такого плана лыжников. Дальше просто выбирайте себе по талии, соответственно, если у вас совсем много катания, берем поуже трассового катания. Если у вас все-таки побольше не трассового катания, берем пошире. Ну, то есть, на мой взгляд, 108 это вообще абсолютно рабочий фрирайд для храму ну, для хорошо катающих райдеров для работы на скорости, на ходах. В принципе, можно севера чеге там катуть смело. Спокойно, в общем, в целине не, не умрете. Не Биг Маунтин, не Биг Маунтин, Но в целом такой универсал, фрирайд универсал хороший. Вот. Выбирайте по талим Подробные классификации лыж будут на сайте. Чтобы не пропустить новости, подписывайтесь на каналы, Заходите на сайт. Пока.